теряем язык, теряем культуру, чтобы в какой-то мере все, на мой взгляд, появился особый интерес к этому, к джангару, это действительно наше наследие, великое наследие оставлено нами предками, завещенная предками, чтобы проявился интерес, я думаю, сегодня надо говорить о джангаре. вот, надо его изучать, я не говорю об этом отрешенно, я говорю, исходя из из своих мыслей, своих каких-то заключений, которые на сегодняшний день возникли в моем сознании. Вот. Они, прежде всего, конечно, основаны на том, что вот в этот период, там долгий 80-летний период уничтожения буддизма и тот период, когда об этом нельзя было вообще говорить, в 90-е годы начался процесс возрождения, я открыл для себя буддизм вновь, вот. и когда я в какой-то мере, на мой взгляд, стал понимать буддизм, я взглянул на, на джангр совершенно по я понимаю, что сегодня, я еще раз повторю, это мое личное мнение, что дает мне право говорить об этом, это Одно из интервью, которое я посмотрел когда-то, Антон Шалхаткичиков. Он сидит в своем кабинете, сзади него находится огромное количество текстов в его библиотеке, и он говорит, чтобы коснуться джангара, нужно все это изучить. О Джангере может человек говорить только в том смысле, когда он будет иметь свое мнение о нем. Вот я считаю, что у меня есть это мнение, и я имею право говорить, и я в нем утвердился на основе своих личных переживаний, исследований, каких-то откровений, которые возникли во многом благодаря буддизму. И я совершенно, я подчеркну, что мое глубокое убеждение на сегодняшний день, что не зная буддизм, нельзя осознать всю глубину джангра. Многие считают это каким-то фольклорным произведением, результатом народного творчества, очень много там, эпическое произведение и так далее. Ну, на мой взгляд, я еще раз подчеркну, что тут ну, нельзя сказать, не применив буддийский термин. Это абсолютно, на мой взгляд, четко можно сказать, что это терма. Это не произведение людей, человеческого происхождения. Это терма. Это... Есть два вида терма, то есть скрытые в виде каких-то местах, где-то в скале, может быть, в виде текстов. И второе – тайная терма, которая в виде откровения приходит некоторым людям и напрямую передается Буддами и Бодхисаттвы. Вот как раз в подтверждение того, что это терма и сама история – Происхождение жанра, записанное когда-то, 1800, я могу ошибаться сейчас, 1850 каком-то году, немецкими учеными. И потом, через какое-то время, записанное и опубликовано в России. Там говорится прямо говорится о том, что в одном из хатунов у Калмыха человек умер, его просто вынесли. Как когда-то завернули в саван, это совершенно было нормально потому что мы были буддисты, его вынесли в степь. И по протяжении, там, после трех дней пребывания в степи он очнулся от укуса собаки и вернулся назад. Все его близкие, родственники были удивлены, что случилось. Он хранил молчание. И потом, через какое-то время, в этот хатун пришел Гелюнг, он совершил какие-то обряды, или долучения, об этом точно не говорится, но вечером, когда он отправлялся на сон, он попросил, обратился к этому человеку, сказал, может, ты расскажешь мне что-то. И этот человек стал цитировать джангар. И он не мог остановиться, это он цитировал его всю ночь. И все были поражены, удивлены величию и красоте Джангар. Потом уже, когда мне спросили, как он рассказал эту историю, что он, когда он находился, ну, наверное, сейчас можно говорить, наверное, в коме или в бордо, да. Он находился, оказался перед ямой, и он, яма – это божество смерти, которое определяет, куда, куда отправить человека после смерти – благое или более низкое перерождение. Он сказал, твой срок не наступил, почему ты здесь находишься. В благодарность о том, что он испытал столько страданий, он сказал, можешь взять с собой что-нибудь. Он сказал, мне понравился джангар. Сказал, можешь взять его с собой, людям. Но взял с него обязательство, можешь его цитировать, только если тебя об этом попросит Гилон, То есть, а -а -а. человек, который держит 253 обета монашеских. Вот эта история происхождения джангара, и она записана, и она указывает на то, что это терма. Если говорить о том, что э, речь идет о том, что он возник там, Возраст происхождения джангара говорит о том, что это в период, когда как раз происходили излом в калмыцкой истории, когда у уводил, часть увел калмыков назад в Джунгарию, то здесь есть другие тоже свидетельства происхождения джангара. Бывший монах Гидеев Бадма, это отец Гидеева Дарим Бадма, кандидата кандидата кандидата филологических наук, она рассказывала, что ее отец говорил о том, что время происхождения Джангара можно отнести к Будде Кашьяп, то есть не к Будде, даже Шакьямуне, не к Будде этой эпохи, а прошлому Будде, который был до Будды Шакьямуни. То есть, таким образом, если кто-то, мы праздновали там дату происхождения Джангара, там, 500 лет или что, вот Гидеев Бадма, Гелюнг, он говорил, что это уртк бурхнаасыр сниумы, то есть от Будды Кашьяпы, от прошлого Будды, который был до Буддышек, я думаю, то есть это тогда срок происхождения Джангара можно отнести более, там, я не знаю, на тысячи-тысячи лет. То есть и это подтверждает то, что это терма. Конечно, человек, который, я еще раз говорю, не знает буддизм, ему придется это доказывать, утверждение. Мне, как человеку, как бы понимаю, ну, открывшему для себя опустился я не могу сказать, что я его знаю, но открывшему для, для меня это очевидный факт. В подтверждение того, что если мы сегодня в истории джан, ну, джангароведни и изучение джандера фигура Илья Вла ни у кого не вызывает никаких вопросов. Тут мы можем найти подтверждение того, что это буддизм и Джангары просто нельзя разделить, потому что благодаря ему этот человек процитировал джангар, и благодаря ему нам Нантон Чиро записал эти все песни, и благодаря этому мы имеем возможность сегодня открыть и прочесть джангар. И если мы посмотрим на его прижизненные фотографии, их всего, по-моему, четыре, на всех фотографиях он изображен, или находится на этих фотографиях, в руках у него Гартан и ректа. То есть он не упускал из рук своих четких, получается. Он постоянно пребывал в практике и в медитации. Так как я это отношу в Джангар, отношу э, все-таки, вот, если смотреть на эти какие-то косвенные признаки и э, исторические факты, то э, его можно отнести к тайному учению, к тайному учению тантр. Терма не может быть открытым учением, оно может быть только тайным. Верно же? Вот. Поэтому это тайное учение, это тантра. И в подтверждение этого тоже опять записи вот этих ученых немецких, которые пытались записать джангр, они, говорили, они пишут там, что это происходило в обстановке абсолютной таинственности. Это обязательно происходило ночью, когда горел костер. И Жангарчи, он особым способом, особым образом готовил себя к тому, чтобы начать цитировать Жангар. По-другому невозможно было это видеть. И когда вот этот процесс записи происходил ночью, они все-таки не смогли это записать. Они утром обратились к Найону, пишут они в своих воспоминаниях. К Найону с просьбой все-таки повторить джангар, чтобы джангарчи прочел вновь этот джангар. Джангарчи категорически отказался. Он сказал, джангар нельзя цитировать днем. Это просто невозможно. Но Найон убедил его силой того, что этот джангарчи согласился. И эти ученые, которые оставляли тебя, они говорят, что это было ну, мучительно, больно смотреть. Вернее, это было невыносимо смотреть, насколько это было мучительно джангарчи исполнять джангар днем. Это не просто это реально записанные исторические факты, которые можем мы прочесть. Очень много таких моментов, которые не то что косвенно, а явно указывают на то, что это тайное учение. Более того, вопрос возникает о том, что наша письменность насчитывает уже более, более 400 лет. Это Тудобичик. До этого был Худым бичик. Вопрос возникает, почему Джангар не был записан. Тайное учение не может быть записано, оно, не, оно может передаваться только из уст в уста от учителя, от учителя, ученику, потому что это тайное учение. И я думаю, силой того, что, наверное, Илянов Лайн эм то Ачиров понимали, что если они это не сделают, они, конечно, нарушали определенные обязательства, связанные с Джангаром. Это нельзя было делать, записывать, потому что если. Ну, должны находиться быть подготовленные сосуды для восприятия этого учения. А так оно может прийти в упадок, и более того, оно может быть извращено и понято неправильно. И используется неверно. И вот в силу этого такие вещи не записываются. Они очень тайные и могут существовать и передаваться только из уст в уста. Поэтому Джанвер не был записан. Но просто учитывая те обстоятельства, что он действительно мог быть утерян окончательно, они, а понимая это, и взяли на себя это, нарушили эти обязательства и записали этот жанр. Я думаю, это именно так и произошло. И вот вся история жизни нам то очарована. Она показывает о том, что он понимал, на каком изломе находимся мы, калмыки. Что он настолько он понимал, что будет происходить, и он это видел как многие-многие учителя бакши, которые находились в хурулах и в храмах. И учитывая это, он не эмигрировал, он остался с народом. И как он сказал, что «я не могу покинуть свой народ, остаться с ним и в радости, и в беде». Вот, вот эти свидетельства подтверждают то, что Джангар является, я думаю, он, его можно отнести к тантрическому учению. И эти свидетельства, если мы начнем, Изучать сам текст джангера, они абсолютно явно там присутствуют. Совершенно четко указывают на это. И опять же, если соотнести, вспомнить записи ученых, тот же самый, благодаря которому Советский Союз, народы Советского Союза тогда, бывшего Советского Союза, открыли для себя Джангар благодаря переводу Липкина и его поэтическому переводу. Построчник делали наши ученые, Басанг. Очень эта группа ученых работала наша. Ну, известен только Басангов Вот Тот же Липкин в своих воспоминаниях пишет, что они как-то приехали в, в, в, один, в, в, одной, в один из сел Калмыкии. И когда джангарчи читал джангар, он в какой-то момент он уснул. И весь зал, слушающий джангар, он тоже оказался как бы в летаргическом сне. И удивленный, пораженный Липкин спрашивает у Басангова, что произошло. И басанго говорит ему, что Джангарчи перенесся в чистую вот в эту Бумбенурну, это чистая земля, и весь зал перенесся туда. То есть на самом деле я понимаю, опять же, чтобы знать этот термин, что я хочу отнести вот этот текст Джангара. Практики пхова. Это пхова, перенос сознания в чистую землю. Вот это есть прямая пхова, это практика переноса сознания в чистую землю. Вот и все. Вот это свидетельство от того, что это и есть эта практика, она удивительно проста, она удивительно такая, как сказать, гармоничная для Калмыкова была. Что это действительно она вот имела такое воздействие. Но тот человек, который цитирует джангар, он должен быть, конечно, ну, по-настоящему каким-то уникальным человеком. И, и э, не то, что он должен знать философию глубоко, потому что тантра не предполагает само по себе там, э, преподавание, учения философии. Тантра – это короткий путь, и он тайный. Они по определению не могли говорить и проповедовать о буддизме, потому что это ограничение, тайная мантра. И они просто делали э, э, то, что они делали. То есть они делали, готовили людей э, перенос сознания в чистую землю, в бумбе нормы. В самом тексте Джангара есть прямые указания на то, когда он возник. Прямо с самого начиная пролога. Да, вот. да. То есть, самые события, которые разворачиваются в Джангаре, они происходят в период, не так, как перевел, опять же, Липкин, что э, в стародавние времена Вера Бурханов брежил рассвет. Совершенно нет. Речь идет о том, э, в драгоценное время, когда учение Будды расцвело, расцветало. Вот в этот период происходит все. Если дальше идти, просто даже э, немножко, там буквально пару предложений вниз спуститься, э, говорится о джангере, что... Э, Горун насындан шар мангасыга кель бярджи номунду В переводе Липкина, к сожалению, сегодня все в основном читают джангар на русском языке. Я хочу сказать, что надо э, вспомнить, что мы калмыкии, и читать джангар на родном языке. На родном для нас языке. И там на нашем родном языке написано кель бярджи номунду А на русском языке написано к трем годам «Царство желтого Мангаса покорил». Есть разница между термином, который звучит там «покорил» и «кельберджи номунду уролсун». Если буквально переводить, многие могут воспринять, что он там взял за язык. Нет, абсолютно. Он взял с него обязательства и ввел в учение. Вот это главный мотив этого произведения. «Кельберджи номунду уролха». Вот это главное. Не ради того, чтобы там толя Дельтха или Газрын Булалават Не ради того, чтобы захватить и угнать у какого-то соседнего царства скот или захватить его земли. Речь идет не об этом. И речь идет о том, что Джангар, он в этом случае выступает как весь буддийский термин, чакравартин. Это царь, который способствует распространению учения Будды. Чакравартин. Это царь, вращающий колесо учения, держатель колеса учения. И Чакравартин в, буддийской, э, в буддизме, он должен обладать определенными символами. Они все присутствуют у джангара. Это в первую очередь что? Советник должен быть у него. Драгоценный советник. Это Алтун Цей Чейджи. Драгоценный военачальник. Это э, Аслингин Базык Ла -хонгр. Это драгоценный военачальник. Драгоценная царица должна быть у него. Шалдал. У него должен быть драгоценный слом, Аранзал у него драгоценный. Вот все эти атрибуты, они присутствуют. И э, в, в буддизме они описаны, чем должен обладать Чакравартин. И джангар, он эти символы, все символы держит. И о нем в джангаре говорится, что Тыр Шаджи То есть он в руках держит светскую власть и учение и Будды. И более того, о нем говорится о том, что он То есть о чем это говорится? Говорит о том, что он утвердил светскую власть как скалу и заставил сиять учение Будды как солнце. Вот это его предназначение прямое. И о чем тут можно говорить вообще, о чем спорить? И более того, там вот, э, э, э, э, если мы коснемся, вот, э, для меня э, значимой вот, части джангара это ангар, ангар. Это клятва богатырей. Э, в русском переводе она очень красиво звучит. Но смысл утрачен. Смысл утрачен. Там говорится о том, в русском переводе, грудь обнажим, вынем сердца, отчизне своей посвятим, во-первых, мы кочевники. О какой отчизне может быть идти речь? Там говорится, «Езин эргет нам то есть мы объединивших вокруг своего лидера, имеется в виду Джангара, ради блага всех живых существ. Ради блага всех живых существ. То есть там речь не идет о какой-то там привязанности, просто что мы кочевники, и об этом не может быть речь. И вовсе не вынем и обнажим сердца. Нет. Совершенно просто там. И как для воина понятная вещь. Печень отдадим. Это трудно объяснить. Это просто нужно читать на калмыцкий, тогда это будет понятно, где и какие акценты расставлены, да. И э, дальше звучит тоже, что фраза о том: Байне мдил брууга Я не буду переводить. Вот это слово должен каждый для себя определить четко, что такое брууга, жеварунгри. Не в пьяные драки и не в какой-то там каком-то событии мирском. А именно вот Ради блага э, живых существ, ради высокой цели. Вот тогда ты должен умереть, а не просто вот совсем какая-то удаль, залихватская или что-то еще. Оно к этому не имеет никакого отношения. Абсолютно. Я поэтому говорю, что любой калмык сегодня ощущаясь калмыком, он должен выучить эту молитву, я ее как молитву воспринимаю, клятву, на калмыцком языке. И понять смысл. Он раскроется для каждого, если ты каждый день хотя бы один раз в неделю будешь на калмыцком произносить для себя. Не для кого-то, а для себя. Там всегда в джангле все соотносится через главных героев, они соотносят прежде всего через себя. То есть через личность, никого не осуждая, никому не давая оценки. Это очень глубоко и очень вот. Это все присутствует в джангре. Это открывается, если мы будем делать это на родной языке. Вот. И дальше окончание. Анхар, клятвы. Как это звучит? Этью искусственно сидян. Арин вот Хамданулая. Это, вот этой части. Клятвы ее в переводе липкими вообще нет. Мне кажется, вообще она отсутствует, может быть. отсутствует, наверное. Но тут я уже переведу, чтобы это было понятно, потому что чтобы понять смысл этого, ну, лично я потратил очень много времени, я спрашивал у многих учителей буддийских, сам смотрел тексты. Если я скажу им всегда на русском суховате хутык я. То есть там речь идет о том, что в своем, э -э, вот, ну, скажем так, в своем конечном перерождении обретем все вместе чистую землю суховать. Вот о чем, почему калмыки были бесстрашными воинами. Они понимали, что э -э, мы понимали, и мы это понимаем, что с этим телом жизнь не заканчивается. Да. Именно поэтому бру бруга завариваем грейд дальше э, э, клятва заканчивается такой фразой арвун хоир авшик авоксембияджи слово авшик арвун хоир авшика воксембяджи слово авшик я не буду рассказывать как мы это там, расшифровали это слово что авшик это санскритское слово апкишека это полное посвящение и получается что Удерживать, получил 12 посвящений, эти 12 богатырей, были 12 богатырей. Я сначала считал, что это, этот вопрос до конца еще для меня не раскрыт, потому что вначале можно сказать, что каждый из богатырей держит посвящение одного из тантрических божеств, которых в Пантеоне буддийском очень много. Но сейчас это соотносится, я вот разговаривал. Переводчик, сейчас его святейство Даллама, переводчик с на русские учения. Ученик, очень близкий и сердечный ученик, я считаю, Богдаги он Когда мы с ним обсуждали джангры, он сказал, интересно, надо посмотреть, потому что если во многих посвящениях калачакры чакры в тантрических посвящениях 4 или 5 посвящений, то что касается тантры калачакры чакры там насчитывается 9 посвящений но он сказал я могу надо посмотреть изучить может быть там вот эти 12 посвящений они соотносятся с антрой калачакры а я считаю что Бумбинорн, урн арабумбин это северная страна а это совершенно четкая аналогия шамбалы а если мы будем говорить о шамбале это и есть учение калачакры колеса времени тантрическое учение то есть я думаю вот эти параллели они Ждут своего исследователя, ждут новых откровений. Это на самом деле настолько интересная тема, настолько глубокая. Лично для меня. Вот. В самом тексте очень часто встречаются какие-то вещи. там Три раза перешагни через него, и стрела сама выпадет. Там вот, то, что относят они к шаманизму сейчас. Или каждый военный поход заканчивается э, пиршеством речь идет о нравственности то есть настолько э -э, была нравственной высоконравственной э -э, речь идет о шаудал да? или о маме жан да? Да. Угу. Да. настолько есть идет и одной из парамид, буддийских парамид – парамет нравственности. То есть а стрела не вышла до конца, она вспомнила о том, что когда-то она увидела, как происходило, я не знаю, покрывал кобылу. И она это увидела, это единственное было ее негативное действие, негативная мысль. когда она раскаялась в этом, естественным образом произошло, что эта стрела выпала. Это настолько самое это, то есть насколько это высоконравственные были люди э, в чистой земле, или арбумбинорнды, могут находиться люди, и э, причина перерождения в чистой земле не может быть там какой-то космический аппарат или что-то еще. В первую очередь это указание на то, что люди находящие и пребывающие в чистой земле в да, амтис арюнсеткльта. <а> ну, они не делят мое твое. Они высоконравственные люди. И это нравственность, причина, главная причина перерождения, высокая нравственность, высокие цели. Если ты живешь не ради себя, а ради блага всех жизнь, это главная причина перерождения в чистой земле, буминорн буминорндетерх. Вот это шильта муджана. Вот это причина. И этот, этот абсолютно соотносится тоже с, с буддизмом. Это главная причина перерождения чистой земли. Mm -hmm. Что касается пиршества, я считаю, что <coughs> вот, мое личное глубокое убеждение, что там э, речь идет о Арзансуре, Вот э, многие ну, в переводе Липкина говорится о том, что Арза лилась там, рекой или чем-то. Этого нету в джангле. Там говорит, когда речь идет заходит о борзе, там речь арзы Удамбулат. Арз То есть не говорится о количестве, что ее много. Там, или, там. Я могу сказать, что и мы можем в обыденной жизни видеть, если я встречусь с другом, сидеть за маленькой рюмочкой вина, и мы можем всю ночь проговорить. Вот она для них, эта арза, она была очень долгой, удан была. То есть речь не идет о количестве, речь идет именно о временных рамках, что собрались друзья или единомышленники, и они, для них арза стала долгой. И это в таком плане, если рассматривать в мирском плане. Если соотносить это с, с тантрой, то я могу сказать, что если вы обратите внимание, в джангре всегда описывается круг начала круг почтенных стариков, почтенных бабушек, потом почтенных богатырей и молодых женщин, красавиц. Почему так? Это соотносится на санскрите на занапутже или в буддизме на тибетском это цок. Это буквальный период на русский. Это собрание героев и героинь. И там одно из обязательств таких тантрических, это опять же соотносится к тантре, там должно присутствовать некоторое количество алкоголя и некоторое количество мяса. Любое событие там заканчивается гонопуджи, заканчивается цогом, а не вовсе тем, что сейчас вот воспринимается сегодня как обыденность, что там Арзаль велась рекой, и стали глотки, красные, от выпитой арке, и, Ну, в общем, там совсем другой акцент. Он не соответствует тому, что на самом деле о чем речь идет в джангаре. И это понять можно только зная буддизм, я подчеркнул. Буддийский взгляд и знание буддизма позволяет посмотреть на джангар совершенно по-другому. Я понимаю, что это истинный смысл раскрытия этого. Я хочу сказать, что описание э, страны Бумбы, Бумбинорн, она абсолютно соотносится с тем, э, с описанием чистых земель, земель, которые присутствуют в буддийских текстах. Люди абсолютно высоконравственные, которые не, не делят на чужих и своих, на свое и, на твое и мое. То есть, это, это, это, это совершенно четкое указание на чистой земли с буддийской точки зрения. Я не говорю там уже о каких-то внешних атрибутах, что там люди, проживающие там, зовут нек Это совершенно четко соотносится. Если мы откроем многие буддийские тексты, я не буду об этом сейчас говорить, просто открыть буддийские тексты и почитать, они соотносятся, с, абсолютно мы увидим параллели. Описание, допустим, той же Шамбал или чистой земли, Кичары чистой земли в Аджирйогене. Любой чистой земли описание, оно абсолютно совпадает с описанием того, что описание страны Бумба. Вот. Отдельная тема, которая так или иначе иногда сегодня, и она присутствовала в советский период изучения джангара, потому что говорить об изучении джангара до этого он просто был и все. Джангар просто был. И были джангарчи, которые несли это учение. Я могу совершенно четко говорить, что это учение. Это не просто какое-то литературное произведение. Это учение, которое открывает ум. Открывает ум и готовит его к тому, чтобы переродиться в чистой земле. Для кого-то это может казаться какой-то сказкой или какой-то блиной с или просто каким-то фольклорным произведением, это совершенно, на мой взгляд, очень узкий подход к джангар. Вот я еще раз подчеркну, что буддийский подход, буддийский взгляд на джангар, он является по-настоящему верным, на мой взгляд, который раскрывает смысл, это тот ключ шифры, который позволяет понять истинную суть джангар и говорить о том, что... Есть такая точка зрения, что там есть некие поздние копления буддийские в джангар. Я считаю, что это совершенно неверно. Не соответствует действительности, потому что... И как только мы уберем вот эти составляющие, весь комплекс джангара, вся глубина этого рушится. Это, это составляющая, это то, вокруг чего, наоборот, это тот стержень, вот этот стержень, вокруг чего строится весь корпус джангара, и все события разворачиваются вокруг этого. Но как только этот стержень уберете, это непонятно, что будет вообще. Поэтому я считаю, это совершенно неверное точка зрения о том, что там какие-то присутствуют какие-то буддийские поздние вкрапления. Это совершенно неверно, на мой взгляд. Потому что, я еще раз подчеркну, это та серднеобразующая вещь, которая, вокруг которой строится весь жанр. Иначе вообще, вообще какой смысл говорить об этом? Потому что весь смысл в этом. Я понимаю, что это исторически подтверждается тем, что мы, калмыки, как бы находимся на стрее распространения буддизма. Мы в авангарде всегда. Эта история. Европа получила представление о буддизме благодаря нам, калмыкам. Далее распространение, дальше в Европу, там первые... Ну, просто не будем говорить о том, что просто открытие учения, глубины его и так далее. Но просто будем говорить физически, материально. Первый буддийский храм появился в Белгороде. Далее в Мюнхене, благодаря калмыкам. Если дальше продолжить, первые буддийские храмы, три их появились в Америке, в штате Хау, в Нью-Джерси. В штате Нью-Джерси, в городе Хау появились первые буддийские храмы благодаря нам. Это, как, это подтверждение нашей миссии, это ну, наша миссия. И джангар нам дан для того, чтобы помочь вот в этой миссии, чтобы мы сами осознали свою роль вообще. В, роль в развитии цивилизации современной, развитии человечества. Это наша роль в том, чтобы распространять учение Будды, укреплять его и распространять, поддерживать его. Это, это главный мотив Джангара. И он присутствует в истории калмыков. Как только мы от этой цели отходим, мы начинаем теряться среди каких-то мелких вещей и начинаем растворяться. Поэтому я еще раз подчеркну, повторю, что совершенно неверно подход говорить о том, что есть какие-то поздние буддийские кропления джангар, это абсолютно неверный взгляд. Потому что весь корпус джангара и весь частомысловая, весь стержень джангара, он построен на буддизме. Потому что если любой из богатырей, отправляющийся совершить какой-то героический подвиг или что-то, как ему говорят? Бадмин реально Вот так именно звучит. То есть ему ставят прекрасный это соподобный В соответствии с учением Будды, законами Будды, осуществи свое деяние и вернись назад. Ну как это, если ему задачу отправляет, когда ему ставят благопожелания и говорят, что ты осуществляешь свои свои действия Номин Йосар Номин Йосар Киргань Куцаджи Хариб Буджир. Хаджир Мингун Юнде Бауджир. Вот как это не трудно говорить, потому что это. Вот каких-то поздних укреплениях. Потому что убери эту фразу, и весь корпус, весь смысл вот этого события, он развалится. И когда говорят друг другу «Хонгар и Мингьян» в клятве, «Будем неразрывны, как листы алмазной сутры». Ну как? Я не знаю, это трудно. Как с этим можно спорить, что это какое-то позднее укрепление? На мой взгляд, совершенно неверный взгляд. Когда я начал читать джангры мактал, то есть восхваление джангара, собственно, оно не очень большое, но это тоже ждет своего исследователя и взгляда на это какого-то более широкого, что в самом восхвалении джангара, о джангаре говорится о том, алтун каекта и Сик мельминжна. То есть он имеет там золотую трость, и у него сверкает его э, сережки серьга. А все остальное в джангаре, э, в восхвалении джангаре, речь идет о Ишкагер, Дундарунтеримта, Унинта, Харачта. Я понимаю, это совершенно четко указывает на то, что для нас юрта имеет очень большое значение. Мы должны осознать ее значение, что это признак принадлежности нас к кочевой культуре, к кочевой цивилизации. И это не случайно, это сквозь времена нам кидает наши предки. Он зашифрован там. Я, допустим, не знал, как устроена кибитка, я узнал, как устроена юрта, исходя из восхваления Джангара макта. И более того, я когда встречался с, с послом Монголии, вот, э, он вышел с инициативой о том, чтобы мы, как бы э, представители кочевой цивилизации, вот, монголы, как все выступили, и э, зафиксировали юрту как нематериальное наследие э, кочевых народов, кочевой это цивилизации. Мандала, да. Да, это мандала. Да. Это абсолютно четко, она мандала описана, вот совершенно верно. То есть, если мы заходим, вот, э, там четко определено, правая сторона кибитки – это мужская, левая сторона – женская. Это совершенно четко определено. То есть, э, ну, в восточной миссии это я объем это мужское и женское начало. И оно гармонично существует в этом пространстве. И не надо это смешивать, как сегодня происходит, между мужским и женским, когда непонятно, где мужское, а где женское где женское, где мужское. Это четко определено там. Вот это мужская сторона, вот это женская. И это дает ну, знаки понять, осознать, мы должны осознать свое, ну, как бы свое ощущение в мире. Хочу акцент еще один поставить в отношении клятвы богатырей, что а, она заканчивается фразой, что «Арвун хойр авшик то есть Здесь речь идет, а Шикс, я уже повторюсь, что это санскритское слово пьешека, полное посвящение тантрическое, полное посвящение тантрическое. И я могу предположить, что каждый из богатырей, 12, 6 тысяч 12 богатырей, и вот каждый из этих 12 богатырей, ближайших соратников и помощников джангара, каждый из них, можно сказать, является проявлением идамов из буддийского пантемона тантрических божеств. Идомов. И опять же хочу подчеркнуть, что это является свидетельством подтверждения того, что это не просто эпическое произведение, что это учение тантрическое. Вот какие еще нужны свидетельства и подтверждения этому? Более глубокие, и более четкие. Так получается, что мы сейчас о джангаре говорим на русском языке, но все-таки Главный мотив нашего интервью, главная задача, на мой взгляд, все-таки породить интерес у моих земляков к чтению джангара на родном калмыцком языке. Если, Конечно, это будет трудно, это будет сложно, но каждый должен приложить усилия. Взять словарь. Хотя бы просто читать хотя бы одну главу, одну страничку в день. Это настолько глубоко, ну, я просто хочу сказать, что м -м, сразу может возникнуть вопрос, ой, перевод липкин несовершенный, давайте сделаем другой перевод. Нет, не надо делать другой перевод. Он есть на нашем родном калмыцком языке, на родном для нас калмыцком языке. Надо его читать на калмыцком. И тогда он откроет свою глубину, потому что... Читая вот, маленький пример, все джангар он называется джангар, мы сейчас говорим о джангаре, но мне импонирует из героев хонгр. Это удивительный персонаж, <laughs> удивительный герой этого. Ну, будем говорить Эпоса, хотя я говорю это учение. К великому сожалению, у Лиркина он эпитет Хонгара «Хонгар алый лев». Совершенно не соответствует действительности. На калмыцком, на нашем языке звучит «Арслангин арык улан хонгар». «Арслангин» – это прилагательность переводить это, львиный. «Арслангин арык улах хонгар». «Алый с, с, ну, есть вариант э, джангера, да написано «Арслангин базык улан хонгар», э, «Алый хонгар с львиной хваткой», а не «хонгар алый лев». Вот такая маленькая ремарка, насколько она глубока. Вот, и слова «арык», я все-таки, наверное, э, э, осмелюсь предположить, что э, не «арслангин базык», не это, э, э, «улан хонгар», Алыхонгр с линной хваткой. А слонин Арык Улан мне эта интерпретация больше нравится. Это Алы с львиным рыком. Почему так? Потому что очень часто этот львиный рык соотносит к Будде Шакьямуне. Потому что он львиным рыком победил всех в диспутах или э, представителей других учений, последователей в диспуте. Вот «Алый вот я как раз смелюсь предположить, что это, э, это повод для изучения, но вот именно так, а не так, что это у Лепкина. «Алый лев», вовсе не «Алый лев», а именно свиная хватка», «Алый лев», «Алый лев».